Всем привет дорогие подписчики зрители гости моего канала С вами как всегда я Миддл И сегодня новый видеоролик на моем канале В котором мы с вами будем сравнивать Двух бойцов Это Леон и Макс Это два бойца поддержки То есть э, они не играют никакую такую Огромную роль Типа как Фрэнк Но мы знаем что На них тоже можно очень неплохо Затащить раунд Как видим атака у Леона Намного лучше чем у Макс на две стадии она лучше, но защита одинакова и практичность лучше у Макс, потому что Макс более быстрая, у нее и супер, но хотя, у, когда Леон активирует свой супер, он тоже достаточно быстрый. вот И мы этих персонажей будем сравнивать в захвате кристаллов и в Броболе, самые частые карты, до которых играют на высоких уровнях на данных персонажей и начнем мы с захвата кристаллов на Леоне. Поехали. Итак, как видите, мы попали в команду вместе с Пайпер и Нани. Очень хорошая карта под стрелков. На самом деле. То есть, Пайпер может хорошо контролировать мид. Но нам не повезло, что у них есть Пока, который хилит неплохо блин, почти мансанул Ага. От, так сказать, повезло, что промазал джин своей ультой. Так, я думаю, я сделаю по красоте. Заныка и сюда и подожду, когда э, они будут ходить хилиться. А вот, как, пока, пока, и консумируй, иди сюда, родной. Пока стайл. Ну иди сюда, ты еще, блин? Консумир, консумир, иди сюда. Ладно. По кристаллам мы, конечно. Вот тут у меня и был шанс. Хороший, блин. Но пришлось. Точнее, как пришлось? Так получилось, что. Так, пока стайл. Я отдал по нему тыку. Так. Так, сховаюсь, потому что. У меня 4 кристалла. Это единственный кристаллы в нашей семье. Так, Джин свалил отсюда. Ага, очень интересно. Получается. Ну да, я не смогу, конечно. Тут один против них. Что-то противопоставить. Да, 5 секунд. Ну и, к сожалению, мы проигрываем эту катку. И давайте перейдем к катке на Макс. Итак, вот мы и перешли к казочке на Макс. Вместе с нами Мортис и.. Энс. Забыл, как ее называют. Так, я буду играть на фланге. Тут у меня Дина Майк. Я думаю, с ним справиться мне не будет составлять каких-то проблем. Так, я отбегу. Угу. Бо увиделся, что я пополз сюда. Так, и давайте я хочу уничтожить вот этот вот его гаджет. Да, все, я его уничтожил, потому что вечная ульта, грубо говоря, даже без набивания. Ага, вот он снова поставил свой гаджет, хреново. Ой-ой, ой вот это я нормально впитал урона сейчас. Так, я пойду заберу гаджет. Да, все, отлично. Я забрал гаджет. Вот и у нас тут есть брок. Ну да, навряд ли успеет, можете его забрать. Ой, ой ой ой ой Мортис, хороший спас Так, ладно, я попробую На ульте, ой-ой-ой, вот это я нормально Словил Попробую забрать Дина Так, все, отлично Один ген все-таки уд мне удалось Забрать Так, давайте Я опять тут к Дина. Пускай он, типа, сильно не Кайфует Так, смотрим Так, что у меня здесь есть? Мне надо как-то. Так, отлично. Я опять же. У меня получается. Забрать Брока. Так, ну он мне. Ой-ой-ой, я тут набрался на мины, я не знал, что тут мины есть. Так, если получится у нашего. А, нет, может, он вряд ли пойдет туда. Попробую пойти забрать сам гемы. Так, видим в центр. Дропнули. Так, отлично. Всё, я забираю и блин если мортис мортис красавец, как-то мань от уй у ее вылетела да но все-таки удалось удалось нам победить эту каточку и давайте перейдем в броу на Алионе. и так вот мы уже и в каточке о папа так, что-то у меня тут пролагало конкретно. Блин, не удалось мне забрать. Ничего себе, что такая маленькая карта, мне кажется, или... Так, все отлично, Джейси отстрелялась. Шухлонки, шо. Так, ладно, нельзя. Так, я видел там Сэнди сныкалась. Так, отлично, опять я, у меня получится забрать. Так, ну, хреново. Не успел чуть-чуть. Ой-ой-ой, я смог, могла себе забить. Блин, не повезло, не повезло. Был сосредоточен. Так, запускаю клона. Так, ну, типа Сэнди особо по клону не парится. Опа-па, вот сейчас есть шанс забить. Да, и я, наверное, забью. Да, отлично. Один гол все-таки удалось. Тут затупили они, что-то остались в инвизе. Но это нормально. Так, отлично. Сейчас запускаем клон. Блин, не удалось забрать. Опа, мансанул, мансанул. Отлично. Отдай пас, брат. Так, не удалось ему отдать мне пас. Но... Ну да, не получится, не получится. Я уже туда. Надо было все-таки сохранить мяч. Зачем-то полетел туда вперед. Так, надо попробовать опять. Я благодаря ульте попробую. Так, отвень. Ай-яй, чуть-чуть. Так, отлично, отлично. Наша Джесси потихоньку накидывает. Мне надо опять же как-то... Так, отлично, я забрал. Но-но-но не успеет, не, усп... не смог, не смог добить. Дай-дай-дай-дай-дай-дай сюда. Вася, сюда дай пас. Блин, попал прямо в Джей. И да, забиваем все-таки второй гол. Отлично, хорошая команда попалась, поэтому удалось победить. Давайте перейдем тогда к каточке на Макс Итак, вот мы уже и залетели в каточку на Макс Против нас Нита, Кольт и Шелли За нас Тик И это хреново То, что мы пропускаем сейчас первый гол То, что мы как-то с Эль затупили здесь И Шелли смогла Ай-яй-яй-яй, пробраться туда и закинуть к нам в кассу. Так отлично, я смог забрать Шелли на кольта. Да, блин, на кольта чуть-чуть не удалось не забрать. Так, но ну прямо я думаю, он может сделать хороший мув, если сейчас вот разрушит эту стеночку, которая перед воротами своей ультой. В принципе, но видимо не смог, не сделал. ой-ой-ой, вот это меня шели, конечно, конкретно еще присануло. Отлично, Эль тут. Но там, конечно же, его Анита все-таки сможет забрать, да. Все было логично. Так, что у нас тут еще? Ну, конечно, против Кольта мне бороться будет тяжело. Можно, конечно, попробовать ультой закинуть, но... Они там даже мне ворота не открывают. Ну да. А нет, все-таки удалось. Забью. Я. Благодаря тому, то что забрал Шелли, это хорошо. Так, ну никто запускает медведя, это было логично. Это что, новый гаджет у медведя? Типа, под, под каким-то щитом. Ай-яй-яй, ну тут Примыч должен, должен забрать. Нет, все-таки мы пропускаем второй гол. Ну, и давайте тогда перейдем к результатам. И моему мнению, все-таки кто, все кто лучше. Итак, на моем мнении, кто все-таки лучше, Леон или Макс, я, конечно же, отвечу Леон. Но, во-первых, потому что у Леона... Намного больше возможностей типа как-то сыграть неожиданно, чем у мак. Во-первых, его ульта отлично просто э, может сыграть в геймграбе, когда ты можешь прокраситься и забрать. Но, конечно же, в, в Броуболе Боле такого не будет, потому что все равно, когда мяч ведет игрок, даже если Леон под ультой, его все равно видно. Ну и точнее, даже из-за мяча. Все понятно Вот, поэтому предпочтение в геймграбе я дам все-таки Леону А предпочтение в Броуболе дам Макс Но, если брать совокупно все режимы То, конечно же, Леон лучше Потому что он разносторонний боец То есть он может выступать как и главный герой То есть, как вы видели, когда э -э, я атаковал, выпускал клонов Причем гаджет Видели, как я пару раз э -э, Джеки Джесси, точнее Она выпустила себе свою ульту Я вышел и убил то есть, гаджет тоже играет огромную роль К, к сожалению, гаджета на Макс у меня нету, Но и я считаю, что вот этот гаджет, как бы, который типа, дает ей плюс, буст не, ну, Может зарешать только в Броу Боле То есть, ни в каких других режимах Фактически, он сильно не решает Но, может быть, э может зарешать там, в какой-нибудь в каком награде за поимку Убежать от кого-нибудь То есть, ну, э Леон все-таки лучше, поэтому... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Жду от вас комментарии, хорошие предложения. Завтра видос покажу в Клэнсу. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.